В рамках этого сотрудничества КФУ занимается подготовкой специалистов и созданием работоспособного коллектива на КАМАЗе, который мог бы решать задачи построения таких систем. Прежде всего, с ПАУ «КАМАЗ» у нас сейчас определена дорожная карта э, на 2019-2021 э, до -го года. Э, ну, дорожная карта достаточно значительная, там более десятка проектов вот, по различным тематикам, начиная от разработок достаточно серьезных и интересных систем машинного зрения